зовут Ази, я его ролик не смотрел. У меня есть адекват видео, потому что, как минимум, да, вата, то есть адеквата. Вот, поэтому половина, как минимум, от адеквата есть. Всем доброго времени суток. Мой первый ролик дошел до смайлфейса. Кстати, спасибо за пиар. У этого чувака в маске есть целая рубрика для стримов, которая называется «Смотрим хейтеров». Видать, много хейтеров завелось у парнишки, раз есть повод такое снимать. Но это такой бред, это просто такой бред. Короче, это, это просто бред. Всякие ютуб-разборки я не люблю. Но если уже меня начинает просить запилить ответку моя скромная политически активная аудитория, то... Окей. Okay. Кто такие? Что ты понимаешь под ватниками? Какое количество людей ты приводишь, что вот они именно там показушники и так далее? Но это ни о чем. Я не такой. Я, меня можете назвать сколько угодно ватником. Но я, например, не такой. Uh, я ватник. Uh, голосовал за Путина. «Россия – Родина Путина». Я, однако, не утверждаю, что Smile Face это ватник. Но ты используешь в своей аргументации ватные стереотипы, хотя и позиционируешь свой контент как интеллектуальный. Это предмет моей критики. Какие же такие стереотипы? А давайте разберем. На то мой конструктив и конструктив, чтобы разбирать стереотипы. Чаще всего оппозиционеры — это именно русофобы. Они воспринимают, наши оппозиционеры, воспринимают поражение России, где бы то ни было, как свой успех. Уже очевидно, что при нашем руководстве Россия испытала целую череду поражений. Нас исключили из большой восьмерки, лишили права голоса в Совете Европы, ввели санкции. Страна потеряла множество потенциальных союзников, а из тех, кто с нами сотрудничает, остались считанные единицы. И то это какие-то авторитарные страны, находящиеся на задворках истории. А что нам говорит пропаганда? Нас стали все бояться, а значит уважать. Короче, это, это просто бред. Про то, что у нас нет демократии, ну, еще раз повторюсь, посмотрите на другие страны, где есть демократия, мне было бы интересно это услышать, если вы сравните там с той же США, ну, все любят сравнивать США, у них всегда от смены, по сути, политика не меняется, сама политика в стране. Это разве демократия? Ну разве США это авторитарная страна? Я думаю, по индексу демократичности, если сравнить США с Россией, то результат будет явно не в нашу пользу. Про демократию я уже говорил в отдельном ролике. Повторю, никакого выбора у нас нет, есть только иллюзия выбора. Но в США с ее двухпартийной системой создали хотя бы удачную имитацию демократии, а не тупо авторитарный режим, который плевать хотел на свою же конституцию. Алексей Навальный – это человек, который меняет свое мнение как флюгер. Это видно с пенсионной реформой, когда сначала он говорит «одно», и в, партии, в программе «партии» у него написано «одно», но как только правительство говорит, что мы повышаем пенсионный возраст, возраст выхода на пенсию, Алексей сразу переобувается, он видит протестный электорат, он сразу поддерживает людей и говорит, мы тоже против, хотя сам был всегда за это. Владимир Путин о пенсионной реформе. Я против увеличения сроков пенсионного возраста, и пока я президент, такого решения принято не будет. 2005 год. Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России. 2012 год. Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию. Я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. 2018 год. Как иначе? Что значит переходный период? Эти можно оправдать то, что у нас недра забрали и их распродали через залоговые аукционы. Государство вынуждено выкупать обратно то, что и так ему принадлежало, но было разворовано в 90-е. Огромная такая оговорочка. Те предприятия, которые принадлежали государству, были убыточными. Государство тратило просто фантастические деньги, чтобы поддерживать работу этих предприятий. СССР постоянно брал кредиты на Западе, в стране росли долги и рос кризис в экономике. В 90-е единственным верным решением было передать хотя бы некоторые убыточные госпредприятия в руки частников, чтобы выйти из кризиса. Управлять предприятиями должен тот, кто заинтересован в прибыли. Что происходит сейчас? Государство, а точнее кучка олигархов, отжимает эти предприятия себе и создает свою собственную убыточную монополию. А чтобы покрыть убытки, дерет деньги с простых граждан. Ну, хуже уже не будет. Бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац. Но, а, как иначе. Вот, но в рамках того, того же канала, да, я стараюсь помогать животным. А теперь часть твоих денег с донатов пойдет не на помощь котикам, а на материальную помощь путинским олигархам. Да-да, не удивляйтесь! А что делать? Конкретных предложений у оппозиции нет. Я, по крайней мере, ни одного не слышал отдельного конкретного варианта. Пожалуйста, заходим на сайт хотя бы того же Алексея Навального и смотрим программу. Ну, у нас я не согласен, что у нас третий кризис, но скорее да такое Ни шатка не валка. Да, такое. А я не согласен, что Россия европейская страна. Россия это смесь культур, это смесь европейских и азиатских каких-то культурных не знаю, традиций культуры в целом. Оу, oh, да вы батенька евразиец! На самом деле это дискуссионный вопрос, но, говорю не в обиду всем чеченцам, татарам, бурятам и другим народам, Государство образующим народом в нашей стране пока что является русский, а русские, как и другие славяне, народ европейский, что видно по культуре, языку, религии, да и внешние особенности никто не отменял. Вы слышали про такую вещь, как конкуренция? С чего вдруг другие страны хотели, чтобы Россия была сильной? Как Россия даст слабеду, для нас все быстро закончится и не очень хорошо. Никто не исключает конкуренцию, но не надо путать ее с враждой. Это, это просто бред. Ведь помимо конкуренции есть еще и партнерство. Например, для торговли нашим зарубежным партнерам намного выгоднее, чтобы Россия была сильной и богатой. На самом деле в мире сейчас не конкуренция, а практически полная монополия США. И я считаю, что это плохо, когда весь мир пляшет под дудку одной страны. Мы можем потенциально конкурировать с США, но для этого нам необходимо убедить весь остальной мир и прежде всего Европу в том, что мы партнеры, а не враги. На, у Навального вы тоже переоцениваете своего лидера, месье 2%. Вам вообще оппози оппозиционерам не стыдно, что э, лидер вашей оппозиции э, — это человек, который может привлечь 2% населения страны? Вам не стыдно, что вы, ну... Лол! Когда Алексей участвовал на выборах мэра Москвы, он набрал не 2%, а 27%. И был вторым. И это при том, что в 2013 году он вообще мало кому был известен. Это, это просто бред. У нас ВВП показывают по всем новостям всех телеканалов. Выставляют его героем, А Навального там просто нет. Они даже его фамилию боятся произносить на Первом канале. Алло, человек в маске. У нас тотальная монополия в СМИ. Путина почти полностью поддерживает старшее поколение, которое весь мир видит через экран Первого канала. Так что берем оставшихся граждан, молодежь, и из них берем действительно политически активных. И получаем те самые 2%. В нынешних условиях, я считаю, это уже неплохо, и, конечно, нужно бороться дальше. Тебе задание, агент выясни расположение этого объекта, им займутся понял по звездам у него за шторами по свету поймем где он сидит вышли туда черный воронок это все что я хотел сказать выводы выводы какие у нас выводы ясосу бибу огромную огромнейшую ясосу бибу всем спасибо за просмотр не лишним будет сказать что все сообщения с вашими донатами попадают в конец видео ссылка на донат есть в описании Оставайтесь на позитиве и до встречи. Пока-пока.